С вами снова я, Елена, и сегодня у нас с вами первый урок. Давайте поздороваемся. Hi, I'm Helen. Hi, I'm Helen. Hello, I'm Helen Борисова. Hello, I'm Helen Борисова. Как вы видите, при приветствии мы с вами можем употреблять два слова. Это hi и hello. Hi мы используем с вами в неформальной, неофициальной обстановке. На русский язык мы это Переведем как «привет». При употреблении «hi» мы с вами говорим только «имя». Hi, I'm Helen. «Привет, я Хелен». «Hello» мы используем в более официальной обстановки. При использовании «hello» мы говорим с вами и имя, и фамилию. На русский язык мы скажем это как «здравствуйте». «Hello, I'm Helen» Борисова. Теперь я хочу обратить ваше внимание на диалог. Мы видим его здесь. Сейчас мы его с вами прослушаем. Ваша задача ⁇ стараться запомнить произношение тех или иных слов или фраз. Не переживайте, я знаю, что многие из вас не умеют и читать и не знают, как произносится то или иное слово. Ничего страшного. Ваша задача сейчас только ⁇ стараться запомнить произношение. Готовы? 1.2.1. name Tom are you Tom banks no I'm not I'm Tom King you're in room two sorry you are in room two okay thank you. hello what's your name здравствуйте как вас зовут том, Tom. Tom. are you Tom Banks? Вы Том Бэнкс? No, I'm not. Нет, I'm Tom King. Я Tom King. You are in room two. Вы в комнате или в номере два? Sorry, извините. You are in room two. Вы в комнате два. Окей, okay, ладно. Thank you. Спасибо. Теперь давайте обратим внимание на следующий диалог. Здесь мы делаем то же самое. Сейчас мы слушаем. Вы следите и старайтесь запомнить произношение фраз. Ту. Excuse me. Hello. Are you Tom? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Am I late? Yes, you are. Sorry. Excuse me. Простите. Извините. Hello. Здравствуйте. Are you Tom? With Tom. Yes. Да. Nice to meet you. Приятно познакомиться. Nice to meet you. И в ответ. Приятно познакомиться. Am I late? Я опоздал. Yes, you are. Да. Sorry. Простите. В этих двух диалогах мы с вами видим такие слова, как «sorry» с вопросительным знаком, «sorry» с восклицательным знаком и «excuse me». Как вы помните, все эти слова переводятся как «простите», «извините». В чем же между ними разница? Sorry с вопросительным знаком и интонацией вопроса. Sorry мы употребляем, если мы переспрашиваем что-то. Мы не расслышали и мы хотим, чтобы нам повторили ту или иную информацию. В этом случае мальчик Том, он не расслышал, в какой комнате он находится. Поэтому он переспрашивает sorry и в ответ ему повторяют ту же самую информацию. Далее. Sorry с с восклицательным знаком «sorry» мы употребляем тогда, когда мы действительно что-то сделали плохо или неправильно, и мы просим прощения. «Sorry» – «Простите», «Извините». Здесь у нас парень опоздал, он извиняется за свое опоздание. И excuse me, «Excuse me» мы используем тогда, когда мы просто хотим привлечь к себе внимание. Например, мы на улице, на нас никто не обращает внимания, мы хотим спросить время. Чтобы на нас посмотрели, мы просто скажем excuse me. Итак, sorry. Sorry. Excuse me. Окей. Okay. Далее я хотела бы с вами изучить некоторые интернациональные слова. Я уверена, что вы их все знаете. Практически на всех языках мира они звучат одинаково. Просто я хотела бы с вами расставить ударение то, как звучат они именно в английском языке. Так, слово номер один. Кофе. Кофе. Кофе. Мы подчеркиваем ударение. Ударение стоит на первом слоге. Кофе. Фото. Фото. Фотография. Имейл. E Очень распространенная ошибка. Очень многие ставят ударение на следующий слог. Имейл. E Очень внимательно. В начале. Хотел. Hotel. Hotel. Taxi. Taxi. So coffee. Photo. Email. Hotel. Taxi. Окей. Okay. Далее мы с вами перейдем к цифрам. Сегодня мы изучим с вами цифру от нуля до десяти. Наша задача с вами – мы слушаем, вы следите, и вы стараетесь сейчас запомнить не только, как они произносятся, так же, как они пишутся. Окей. 1.7 0 7, 8, 9, 10, 1. Давайте еще раз повторим. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10 и наоборот 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Замечается. Так как у нас сегодня первый урок, не хотелось бы вам давать очень много и сложной информации. Пусть он у нас будет просто вводный. Итак, сегодня мы с вами изучили циферки от 0 до 10. Некоторые интернациональные слова, их произношение и их удаление. Мы научились с вами здороваться, используя хай и Hello. Теперь вы знаете, в чем разница. Давайте вернемся к диалогу, потому что я хотела бы вам задать вашу первую домашнюю работу. занятию я бы хотела чтобы вы запомнили некоторые слова из диалогов what's your name как вас зовут как ваше имя you are in room two вы в комнате 2 sorry вы помните это значение okay ладно thank you спасибо также, наверное, слово no. Все-таки. No. Нет. Из следующего диалога нам нужно знать слова, такие как yes. Далее фраза nice to meet you. Приятно познакомиться. Am I late? Я опоздал. Yes. Sorry. Извините. На этом наш урок. Закончен. Я думаю, что сегодня нам было несложно. Далее, на следующем уроке, я расскажу вам про глагол be. Вот он у нас здесь встречается. Вот он у нас здесь встречается. Вот он у нас здесь встречается. Что это такое? Зачем он нужен? Не переживайте, вы все выучите. Спасибо вам за внимание и до скорой встречи. Goodbye. See you soon.